I'm yours. Чего, а? Липецк. Казалось бы, причем казалось бы, причем здесь Украина, в смысле Липецк? Это как? Здесь что, здесь типа Липецк служил, я не знаю, что еще Пошли можно сказать. Не стой на Липецке. Так, всем, кто с Липецка, смотрите, я в Липецке. Друзья, приехали мы на очередные съемочки. На этот раз я покажу вам крутую, заброшенную, атмосферную военно-морскую базу, расположенную на берегу Финского залива. Она, как видим, уже снаружи немного в печальном состоянии, но внутри она такая атмосферная, такая прям колоритная, такая прям артхаусненькая. Так что без долгого вступления наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра! Как всегда, тупые граффитисты все испоганят. Граффитчиками, как они себя называют, их не назовешь, потому что вот это вот это хрень собачья, не граффити. Тут был Игорь. Здесь, видимо, что-то горело. Как они на потолке нарисовали? Как они вот это вот на потолке нарисовали? Бля, наш камень есть. Какие-то живописи наскальные. Прям выцарапывал. До этого я до этого не додумывался, потому что мне было не до этого. А, а это портал в Нарнии, наверное. Я вижу, как горит 20-й год. Как кровь. шлась химера, как без... обезумевший народ за ноги вешает премьера. На, люб... На любом месте под... пахнет нашой и теплой кровью, алой как заря. И это все так хорошо, как жизнь прор... Житые не зря. Я надеюсь, нигде демон не вызвал. Ну, <laughs> Прикольно, не протисница, Ребят, посмотрите, что там. А потом на записи так посмотрим, там короче это. Трупы везде валяются. <смех> а в это не проснуется не про камера. Нет, трупов нет. Хорошо. <смех> Плохо, контента нету. <смех> <смех> <смех> Слушай, это не нога от человечкой такого. Да, да. Это и Киевская игрушка, знаешь, такая. Да. Трешетка. ступеньки одна Иди ближе к стене. давай сегодня без Тарковского. Дверь такая деревянная старая. Ну а вот здесь вот прикольные граффити уже, уже хоть что-то интересное. терялась о, крошка протерлась о пыльное стекло, а кошка кошка потерлась опыльное пыльное стекло. скальная живопись конечно тут большую пропасть, я хотел увидеть тайну. У меня разбито сердце. Знаю это не случайно. Я ушел в большую воду, видел золо... видел золотую рыбу я краси. И раскрасил Я раскрасил свою память острый камень, острой каменной глыбой. Я пропал в большой тайге, встретил Бога на игле, завязал узлом живот, снег украл мой теплый след. Я нырнул в большое небо, полюбил ночную птицу вместе, вместе с нею стал жрать, падаль, вместе с нею стал жрать падаль. И с тех пор мне ах, не спится. Тут что, художника убили? Токио Хотел. <laughs> Кто помнит такую группу? ко мне. она вся ж мокрая да. mm -hmm. тут скорее всего мне кажется было стрельбище бочки старые ковер Для стрельбы, наверное, здесь слишком большая акустика. Боже. Иди кусок. что какая-то разведка здесь была, у них специальная камера была разведывательная не знаю, что еще положить Давай, короче. Там еще комнаты, короче. тот пустой. Еще стекло, что-то. Это тоже стекло. Ну оргстекло, это органическое стекло, то есть почти пластик.